Сегодня у нас очередной кубок области происходит. Проводим сразу два мероприятия среди молодежи и среди взрослых. Встречаем из трех областей гостей, очень много участников. Федерация растет, количество участников растет, коллектив дружный. Хотелось бы, конечно, поблагодарить руководство Университета внутренних дел, которое у нас регулярно принимает, мы здесь проводим тренировки, нам выделяют любые помещения, любые время. Также хочется поблагодарить руководство области и города, которые нам тоже всегда помогают, выделяют средства на наши мероприятия. Большое им спасибо. Не забывают развивать спорт. Меня пригласили на чемпионат, открытый кубок Харьковской области. Побороться с ребятами. В Харькове хорошие ребята, с кем можно поработать, понарабатывать как бы в соревновательной форме. У нас скоро Украина, а там и чемпионат Европы. Попробовать себя, поработать там, новые тактики, свои какие-то домашние заготовки попробовать. Организация на высоком уровне, несмотря на то, что это... Будем говорить, область. Поэтому большая заслуга Антона Бачерашвили, Влада Сорохи, большое им спасибо. Также спасибо своим тренерам Чередниченко Сергею Викторович, Зернов Евгений, которые всегда поддерживают, всегда подсказывают. Сегодня выступаем в соревнованиях по Грэплингу. Моя цель, естественно, победа. А дальше, соответственно, попасть на чемпионат Украины, ну и далее чемпионаты Европы и мира. Учусь к новоде здесь. Мои подготовки помогли мне, мои тренера Владислав Сароха, Гела. Конечно, спасибо большое организаторам, президенту Федерации Антону Бачерешвили. Спасибо большое управлению, руководству университета тоже большую помощь предоставили.